Африканцы разработали комара-убийцу, а по всему миру ищут русских. Да, да. Генетически модифицированного комара, так, который был в, распущен в Бразилии и сегодня этот комар дошел до нашей Абхазии, комар распространяет вирус ЗИКа. Комары на дронах прилетят, а, понимаете? Нет, История сам, это все. Значит, вот есть одна разница и очень существенная. Дрон можно точно направить тебе или мне в голову, а вот комар сядет, не управляя. Давайте Он его, как большой как специалист по комарам. Почувствуйте разницу. Система воздушного распространения токсичных комаров. С этой технологией насекомые могут стать не менее важным оружием, чем танки и лазеры. С комары могут быть использованы для распространения вирусов. Вот эта вот лаборатория американской военной в Грузии создана потому, что это серая зона. Это как ю дьюти там, знаете, в самолете. Ты что, больной или ударился? Представляете, кошмар. Чем не исключено, что на нашей территории... Уже используются эти вещи. Я вообще, говорит, думаю, что прежде всего это бактериологическое оружие будет использовано для нанесения, для подрыва экономики. Какие-то такие шамарики, плетяка, не сказать, поголовья птиц. А я, кстати, вот я был недавно у себя дома, мне говорят, почему-то воробьи исчезли. Знаете, ну они Ой. уже исчезли, я вижу. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации. Да, оружие на нашей территории применяется, потому что вспышки той же африканской чумы ежегодно... Какое оружие? Комары, дроны, что там мы видели, вот эти снаряды заряженные. Ежегодно фиксируются 200-300 случаев на территории Российской Федерации, и в основном вдоль границ с Грузией, с Украиной, Ой. Краснодарском а, крае, это виноваты, да? Конечно. Америка Они... ведет био... перманентную биологическую Понятно. войну. Понятно. Даже где-то больше, чем Гитлер, гитлеровские захватчики позволяют себе. Есть еще этническое оружие, понимаете, поэтому... Сегодняшняя ситуация в Грузии, грузинский народ, заложник Пентагона сегодня. То есть вокруг России создан целый поезд. Бактериологическое кольцо. Активных лабораторий. Глубоко радужные перспективы. Мне сердце подсказывает, что опасно. Отсюда кричу, СОС, спасите наши души. У вас уже выпустили сумасшедшего дома?